Изучая колдовство, возникло два вопроса. Северная традиция колдовства учит брать ответственность на себя за воздействие и влияние. Русское чернокнижие и деревенское колдовство, напротив, говорит, что колдун несет ответственность, а перекладывает ее на обратившегося к нему человека. Второе, Также практики с богами, у которых есть грани колдовства из различных пантеонов, например, Мара и Один, как правильно практиковать и изучать этих богов, не умоляя их в своем сознании и не допустить ошибки в колдовских практиках, что может привести к собой деградация колдовского и, колдовского и магического развития практик. Деградация, начнем с конца, и к деградации может привести упертость и вознесение какой-то одной традиции над другой. Это принесет эффект сейчас, но совершенно разорит магическое ядро потом, потому что магия, как вы знаете, она не терпит ограничений и волшебство, которое загоняется в рамки дозволенного, тоже не терпит ограничений. Отсюда и ответ. Разные традиции настаивают на разных Практикуя в одной традиции, вы соблюдаете ее правила. Практикуя в другой традиции, вы соблюдаете ее правила. Нежелательно не смешивать. Вот где они не смешиваются, лучше не смешивать. Там, где они смешиваются, то есть у них есть общие точки соприкосновения, вы поймете это сразу. Например, пространство работы Мары и пространство работы Одина стоит на грани перехода между явью и навью, между жизнью и нежизнью. И на этом уровне там конфликта не будет, но будет, например, конфликт, когда будет обосновываться этими парадигмами все остальное, потому что для всего остального они не подходят, эти парадигмы перехода подходят только для этого пространства и более ни для чего. Вы должны это чувствовать и понимать и знать конечно же, то есть очень хорошо знать мифа мифологему одну и мифологему другую. Видеть, где они пересекаются, а где они не пересекаются ни в коем случае. И никогда не заходить за пределы дозволенного. То есть там, где возможно пересечение, там да. И в вашей голове это тоже так должно быть. Не старайтесь их соединить насильно, они не соединятся. По крайней мере по вашей воле. И то же самое относительно первого вопроса. Северная традиция и русская чернокнижая основаны совсем на разном. Северная традиция, это традиция свободных, традиция воинов, которые никогда не были в рабстве. Русская чернокнижая основана на христианстве. Это микс между христианством и язычеством и точнее сказать оборотная сторона христианства, которая в общем просто лишь его темная сторона, сторона а, отрицания, главенства иудейского бога Яхвы и хуление всех его атрибутов и атрибутов его сына. Совместно с язычеством да, переход в чернокнижая как бы отсылка к умаленным языческим богам до уровня бесов и поменявших свои благородные имена на неблагородные бесовские. То есть по сути это то же самое христианство, только с обратной стороны. И поэтому, конечно же, если оно стоит на подложке христианства, вернее иудохристианства, то, конечно же, оно будет диаметрально противоположно северной традиции, потому что христианство это религия рабов, северная традиция это религия свободных. И правила переноса ответственности, они не могут быть там одинаковыми. Раб всегда переносит ответственность на того, кто прав имеет больше. Или на другого раба, что в принципе однозначно. А, будучи сам рабом, тот, который практикует в христианской и вудах христианской традиции, даже в сфере черно, чернокнижия, не исключает своего рабства, он все равно раб. И своим новым хозяевам он кланяется в той же степени, что и старым. Потому что не поменялось его позиционирование относительно этих сил. Если русичи раньше и славяне, они смотрели на своих богов как на равных, точно так же, как и северные боги, что в языческой традиции было абсолютно естественно. Да, если мы родственники, значит, ну, мы будем вести себя как родственники. Но если ты господин, а я раб тут, это такие взаимоотношения. И вот такие взаимоотношения, они пришли с авраамическими каналами. И там позиция человека по отношению к силе, к любой силе, божественной, бесовской, демонической, она все равно рабская. И там все равно замолы, там все равно а, заклады, перезаклады, вот эти вот жертвы, а, предваряющие, откупные, все это именно основано и пришло к нам из Иудейской пустыни, оттуда. Дары богам, которые приняты в язычестве, это не откупы, это чуть-чуть иное, взаимодействие немножко другое, мировоззрение было чуть-чуть иное. Вот поэтому здесь желательно тоже этот вопрос как бы ну, не смешивать в одно время и в одной голове. Северная традиция говорит об одном, чернокнижие говорит о другом, как собственно говоря и веретничество, и белосветничество, и все, что связано именно с христианской, с -христианской парадигмой, оно говорит немножко об э, иных вещах, чем говорит северная традиция. Если вы хотите попробовать себя практиковать и там, и там, разделите это по времени, причем не по суткам, а по, по временам, то есть если вы закончите практиковать северную традицию, поблагодарите богов, объясните их мотивы своего поступка, попросите а, отпустить вас в эту практику. И если их советы не делать этого <с> вам не помогут, и вы все равно хотите сказать, я хочу окунуться в эту Клоаку, чтобы лучше понять тех, кто в ней проживает неосознанно, например, а, вы никакого э думаю, сопротивление со стороны э, северных сил не э, почувствуете, но и поддержки не будет. Ну кто такие скажу, чтобы мешать человеку окунаться головой в деревенский сортир. Пусть окунается, если ему так хочется, но со всеми выводами последствий. То есть воин должен понимать, какое у него Последствия будет от того или иного действия. Вот и вся степень ответственности. Не будет деградации, если будет понимание. Если понимания не будет, то деградация будет неизбежна. Потому что опуститься в чернокнижее, вообще уйти в чернокнижее, проще простого. Там очень быстрый эффект, там очень быстрые результаты, невероятно быстрые. Но. Подняться потом обратно, бывает крайне тяжело. Особенно, если в ниже ты идешь за каким-то своим мелкошкурным интересом, а не, для, не ради познания. Если ради познания, выйдешь легко. А если за результатом, очень долго рассчитываться придется. Имейте в виду это.